Всем привет, меня зовут Аня и сегодня я покажу свои, во-первых, распечатки, но самое главное я покажу свой дневник и этот, это видео я снимаю для группы ВКонтакте "Личные дневники" и все о них. Итак, он у меня с Саймоном, обычный белый такой, белая такая тетрадочка и тут такой смайлик, который я приклеила сама. Я на него также одела обложку. А сзади это обычно сайт на 48 листов. То есть не могу вам показать. -да? Так открываем. Тут э, такие стикеры. То есть тут три стикера, Не знаю зачем они мне. Но вдруг понадобится. Что-то такое важное написать. И тут э, белые саймоны на красном фоне и черный и белый саймон на сером фоне. Тут это тут просто лишний, лишний дневник э, мой, его новый мой аниме Personal Jerry. И тут опять же смайлик, мой дневник, мои сторможи, мои теории. Итак, дальше стоп, а, мой дневник, никому нельзя читать, вообще смотреть нельзя, и начало закончилось. День, Такой, такие маленькие котята дальше календарь на ноябрь. Так вот, не знаю, просто у меня нету фотки на данный момент, но скоро она будет и я сюда ее приклею. Best Friends, Улья, алена Диора или Лиана. И тут такой котик. Кстати. Опять же такие смайлики, у меня их очень много было. 23, 23 ноября. Вот, опять же смайлик. Вот плейлист. I love my mom and dad. Я люблю маму и папу. Мой первый коллаж. Дальше 23 ноября продолжение. 24 ноября мне день было писать. Я сделал такой цветочек, большой цветочек. И написал сегодня день похож на 23 ноября. 20... 25 ноября в этот день я научил... А, нет. Я научился 23 ноября плести косички. А, нет, или 25 пятого. Нет, двадцать пятого я научилась плести косички. Вот. вот, Очень их много. Разноцветная, синяя, э, красная, черно-белая, э, красная, зеленая, оранжевая. И вот обычная ручка у меня она не получилась. Так, дальше анкета. Это приклеенный лист, как вы уже, наверное, заметили, потому что э, та вот страничка, она была вообще некрасивая, и я ее решила так заклеить. Саймон Кэт. Так, дальше читатель. Это обычно страница. Я не знаю, зачем я ее сделала. Так, дальше не открывать, это типа секрет, но это на самом деле никакой не секрет. Это, например, <соценно> это написано тут. У тебя нет совести. Эх, <соценно> ну и тут э -э <соценно> стишок. Так, дальше. Энгри Birds. Я еще сюда привезу птичек или снимушек. 26, 27 ноября, 28 ноября. Тут Лоуис, Мамба, кислинка и вот я ходила в магазин магнит. Так, дальше Лоуиски, но их будет много. 29 ноября такая девочка. Семья. Тут на разных языках мира будет написано семья. То есть, например, там, не знаю, в общем, например, на английском тут вот будет семья. Так, капкейки, то есть скептики. Очень-очень много их. Вот, и у меня их очень чё, много. Не знаю, что с ним сделать. Дальше э -э, декабрь. Сегодня уже 8, надо было зачеркнуть. сейчас Кстати, это 31 декабря, то есть Новый год. И вот так прикольно сделала, в общем. Да. Дальше 2 декабря. Так, а, кстати, вот такой смотрик. Uh, I love and I miss. Я люблю и я скучаю. Ну, просто девочка, ну, куда было, дети. Это же мои самые, мои самые любимые странички. Тут э, стишок, кто хочет, почитайте. И цитата. К сожалению, в наше время лучшая подруга является следующим врагом, и вся эта дружба сильна. Вот. И дружба это чудо. То есть я не смотрю этих пони, я просто э, нравится сам, само название дружба это чудо». Дальше «Ура и то есть, например, там, день рождения у вас и «Ура и То есть, наверное, вы меня поняли. Пятое, пятое и дальше страница ненависти. Вот я наконец-то дошла до середины. Сердце бьется вредно быстро, закипает венах кровь. Это, значит, это, видимо, любовь. И тут написано сердце плюс любовь равно бесконечности. А вот. Дальше девушка некрасивая. Наверное, тоже заклею этот лист. Листом это пятница. Надо дописать его. И что такое такое? Все, дальше у меня ничего нет. Осталось совсем совсем мало страниц и я уже закончу этот дневник и поеду наверное в Ашан или куда-нибудь еще чтобы купить новый личный дневник тут у меня как вы видите закладочки и все теперь переходим к распечаткам распечаток у меня не очень-то и много но мне кажется это довольно-таки много вот э -э -э так начнем во-первых home work, то есть э -э, девочка отб бежит от э, домашнего задания. Если вы смотрели мой дневник, то вы увидели, наверное, вот такую девочку. Дальше вот такие возьми улыбку, они бесплатные, я его тоже приклею. Сейчас, наверное, новый личный дневник я не хочу его сейчас пока приклеить. Так, э, конверт у меня там тоже много распечаток, но я потом покажу. Так, дальше. Это такие, это типа правила. Меньше говорить, больше слушать и так далее. Хотите, почитайте. Вот, ой. Дальше такая девочка. Дальше вот такие кексики. Я их раскрашиваю и клею. И эту не мне приглашала Гулья на свое растений. Итак, теперь приступим к конверту. Тут такая кошечка. Тут видит написаемая. Тут написано конверт И птичка из Женька. Тут у меня тоже распечатки, но не все. Тут есть наклеечки и все такое. Так, распечатка. Это вот такой вот амням. Из добой, как его зовут. А у меня девочка космос. Вот такая вот девочка. Смайлики. Дальше вот такая вот дерол. я хотела сделать это конверту, но решила там потом. Не знаю, может быть опять же использую. Это мальчик. То есть это одна и та же картинка. Дальше такая вот картиночка. ам -ням. Очень милый. Ам-ням. Вот. Я вообще его называю лягушкой. Знаю, Это вот, опять же, серия. Вот. Вот. Вот. И вот. Дальше ам-ням. Так, скажу, дальше вот такой, а у меня усы, да, мне очень нравится. Вот дальше, опять же, девочка с мальчиком. Эти наклейки, просто тут раскраски, я их, может быть, куда-нибудь склею или забалт с не знаю. Коптейки. Э, те же смайлики. Это как бы мы в Гуле переписывались. Билетики. Это в Паххаусе, а это в Excel. Так, такая. И помню, показывала вот это. Просто, вот. Да. Вот, это все. С вами была Аня. И также подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Пока-пока.